Он не говорил, что его можно будет обвинять. Я не знаю, что это значит. А меня не взяли, его взяли. Это Инка, сори, это вообще другое. Молодые люди, всем привет! Меня зовут Эрик Шоков, и сегодня мы проводим экстренный турнир. Не было никаких анонсов, все было за 24 часа. То, что сейчас вы видите, эти ребята пришли за меньше, чем один день. Они будут бороться все за один приз на карте 1-1. имков Сейчас вы увидите то, что мы будем сегодня разыгрывать. Коврик G640, веб-камера стримкам, мышка Superlight G Pro, клавиатура G Pro Logitech, беспроводная... Наушники беспроводные G Pro X, сам компьютер там будет 2060 и микрофон, блядь, это прям какой-то стример будет прокачиваться. И сейчас вот этот парень из компании LightFlight подготовил компьютер для этой прокачки ПК. Я не знаю, что там будет, уже два дня я, я буду... не, не знаю, что там, поэтому сейчас я увижу впервые... Стоп, стоп, стоп. я что хочу сказать? Этот компьютер э, — олицетворение нашего отношения к тебе и к вашим подписчикам. Я тебе уже не раз говорил, что твои подписчики, они прям ну, очень полюбили нашу компанию. И это прям факт. Поэтому это компьютер для тебя. Так, мои догадки, ну, там должен быть CyberShock и X-Light Flight, наверное. Нет. Он мне говорил, что его можно будет обнять. Я не знаю, что это значит. Обнять, именно обнять. Хорошо, ладно, все. А. А, а розовый? Ну, обнять, ладно, можно. Мило, мило, мило. Ты не обнял. Да. А у нас девушка, кстати, не участвует. Представь, было бы символично. Девушка бы выиграла. Для тебя, Эрик. Это самый дорогой показ за всю историю. Двадцать шестьдесят мы никогда не устанавливали. По-моему, двадцать нет. Но в с том, что учитывая сейчас с сценами, это, конечно, кошмар. В общем, да, это самый дорогой по праву, компьютер, который мы делали. Я еще должен, кстати. Сколько видеокарта стоила? В общем, раньше такая видеокарта стоила 26, а сейчас она сейчас около 70. <свист> Ребята, майнер, вы смогу пожалуйста. <свист> Ладно, все, давай начинай тогда. <свист> да, Кому-то сегодня мы отдадим этот ПК. Ну и, понятное дело, монитор 2546, 240 Гц, ЗОВИ. Он также идет в комплект. Я думаю, что можно начинать. Сейчас э, я расскажу ребятам, кто с кем будет играть, и начинается посадка. А, я подписчик Эрика Шокова. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик под видео, комментарий оставляйте, тут как бы шурма, Все вкусно, хорошо. Первая игра. Аитов против Иванова. Поднимите руки. Это ты, да? Окей, okay, изи. Получается, ты с Аитовым играешь. Так, Тимофей и Федоров. Максим Клуб и Соручан. Так, все, игра пошла, люди играют. Пять игр подряд они уже начали. 16? Да, игра до 16 у каждого был один. Проигравший сейчас этих игр уходит. К сожалению, сразу же у нас нет double elimination, это сингл. Победитель проходит дальше в 1-16. Потом будет 1-8, 1-4 и финал. Финал у нас будет бв БУ 3 Карта, Кстати, играется сейчас iMap Up Remake. То есть это карта Сабишлока, которую мы переделали. Всего ли ремейк очень классической старой карты, поэтому это ее первая сейчас реализация. 3-3, 5-2, 2-3, 4-2. Пришли поболеть за друга. Да, за, брата. Во, за братом. За брата, Да. Но что... ну, почему решили поддержать? Ну, потому что это мой брат. Потому что я ему об этом турнире рассказал. О, реально? Да. А меня не взяли, его взяли. Ну, у него шестой левел, там десятый. Там немного уровней разнятся. Все. Так, у нас есть первый победитель. Человек, который не вылетает. Это десятый, просто десятого левела было. Так, ты у нас проиграл, да? Да, спасибо за участие. Его выиграл Кондрат. У нас считаются фаворитами такие игроки как Хаб, Кондрат и э Элайс. Вот Элайс у нас вот здесь. Кстати, он Нет. С этим выиграет? Что-то фаворит у нас. Он этот парень приехал из Казани сегодня. Выиграл? Так, поздравляю. Как у тебя ник? Погоданов. Греб проиграл? Проиграл? Кому, Кому? Это? 300 Это аимка, сорри, это вообще другое Да Ты же сам знаешь, что это вообще не то Ну, это совсем другое, Так, все, у нас победа Поздравляю Это поражение Это поражение? Да, вызовей Спасибо всем Я увидел Я увидел ПО просто Элайс проиграл Элайс проиграл Чел Чел! Казани! Элайз из Казани проиграл первую же игру! А кто его выиграл? Восьмой левел. Бро, ты восьмой? Ты восьмой левел? Нет, пятый. Девятый. Девятый левел выиграл Элайза. Бро! Поздравляю. Но есть, это, есть, если нет, ты его спасибо. выиграл, это фаворит был. Кстати, хорошо, что Илайс не выиграл. Я бы пришел, бы в Казань ехать, мы бы не успели. <laughs> что, что произошло? 7 минус 90 го не успел. Минус 90? 7 раундов. Ну, ну, бывает. Спасибо, большое, что приехал. Я сам расстроился пиздец с Я так расстроился, что будто я сам из Казани приехал реально. Ладно, сейчас будет следующая посадка. У нас уже есть 5 победителей. Идем дальше. Сколько ты приехал сюда? Я ехал сюда три часа, но, считай, я вот вчера проснулся в 7 утра, и до тех пор не ложился спать. Я вот как увидел, что анонс ролика, ой, что анонс турнира был, я сразу начал писать, собирать деньги там. Как ты собрал деньги? Ну, изначально мне брат предложил поехать. Потом, когда он узнал, что турнир будет сегодня, он, ну, сказал, что, скорее всего, сумма не наберется. И поэтому я начал уже писать знакомым, у меня Нашлись люди, которые готовили были меня проспонсировать, и когда я подал заявку, уже после этого мне сказали, что вот, к сожалению, не получится, денег не будет. И в итоге в последний момент, когда уже ты пишешь, что либо ты покупаешь билет, либо нет, мне в итоге брат все-таки говорит, все, покупаем билет, ты едешь, летишь, давай, все, красавчик, все будет окей. В итоге я всю ночь не спал, ну, под утро у меня был в 5 утра рейс, меня брат проводил, я прилетел сюда, уже здесь просидел до утра, ну, вот так вот. Очень грустно, что вышло, ты вышел из первой же игры. Но у тебя были, ну и ты хороший имер, правильно понимаю. Ты верил, ты шел сюда с уверенностью. А возможно, из-за того, что ты не спал и не смог собраться? Ну это больше как от нас. Как я сейчас так, сейчас ребята настраиваются, это вторая посадка. Посмотрим, что получится. Пока, пока была уже неочевидная победа, и АЛАЙС проиграл. Здесь у нас пока фаворитов вроде и нет. Я здесь никого не знаю. Так, давайте Ой. говорить так. Тут, по сути, вроде все десятого. Но фаворит, э, этот парень, у него 3000 элло. Мы играли против него турнир позавчера. Он был вроде четвертое место. Или второе? А, второе место. Он играл в составе скидака Этот парень приехал сегодня из Москвы. В 8 часов ехал сюда. Было бы, э, конечно, красиво, если он, он бы выиграл. Хотя опять прокачивать в Москве. Так, у нас пока тут 3-3, 2-4, 3-0. Пока у парня вообще ничего не получается. Самый молодой игрок. К сожалению, проигрывает пока что 7-1. А, так, так он выигрывает. Fleezy 2K. 11-3. 11-3. Так, у нас уже есть э, первая игра. 15-14, самая плотная катка. Если сейчас... 16-14, поздравляю. 16-14, поздравляю. Так, сейчас самая плотная катка. Осталась одна катка. 12-14. 12-15. Найстрай, nice все хорошо. Так, тот фаворит э, выиграл. Сейчас будет следующая посадка. Да, поздравляю с вами, Бро, поздравляю. Ладно, э, сейчас мы ждем э, третью посадку, они настраиваются, и мы посмотрим, какие пять человек проходят дальше. В одну шестнадцатую. Чувак, такой, такой спрей сейчас был. Так, поздравляю. Спасибо, спасибо. Возможно, возможно сейчас будет первые допы. Первые допы. Да, первые допы. Господи, что он дал? Что он дает? Господи. Чувак, один раунд и он забирает просто камбэком. Один раунд до победы. Аккуратно, собрался. Ай-яй-яй. Вторые допы. Давай. Ты выиграл? раз Красав... Восьмой левел выиграл десятого. Ладно. Э -э и осталась последняя игра. Тупак против Виза. 15-14. Вторые допы или нет? 18-16. 18-17. Могут быть вторые допы. И внимание. Это вторые допы. Хорош! Ай, ай, ай. Так, ну что ж, осталась последняя игра. Все, это была победа, которую мы даже не заметили. Очень быстро был. Только что закончилась последняя игра. Сейчас начнется одна-восьмая этого турнира. О, привет, Ваня! Смотрите, кто пришел. Да, заскочил, посмотрите. Да, За ученик лайфхак. Он перестал, ты перестал играть в CS? Ну сейчас, да. Да. Но поигрываю. Ты учишься сейчас? Да, еще год. Такие дела, ребят. Вспоминаем легенду. такие да. какие дела. Небольшая рекламная интеграция. Сейчас мы на сайте ggdrop, и я кручу барабан, где может упасть... От бесплатного открытия кейса, заканчивая куча предметов в контракты. При случайных скина при пополнении 600 рублей. Не, ребят, давайте без этого. Я ввожу промокод Уля и получаю прокрутку еще одну. Мне падает 35% к депозиту. На сайте до сих пор действует штука, что если ты закидываешь деньги себе на счет на джидроп, то ты получаешь подарки. Первые три приза за депозит 150 рублей, остальные за 1000. Каждая 1000 рублей это новый подарок. Ну а также тут вышли новые кейсы. Я предлагаю открыть кейс к чау. Открою два раза Вау, кстати, у меня накоплено уже 900 рублей, пока я открывал кейсы И Я заберу этот, этот кэшбэк Хороший кэшбэк О, мне о, выпал второй шанс Боже, дждроп так изменился То есть он сейчас не похож на обычный сайт кейсов Он какой-то мега навороченный О, господи, сколько же скинов здесь 800 рублей на контракты Не смотрю, что выпало Смотрим 1800 рублей 3000 рублей на контракт. Смотрим, 4000 выпало. Так, я думаю, что на этом есть смысл взять паузу и продать это. Ссылочка на джентропе я оставлю в описании, ну а мы идем дальше. Так, первая катка. Иванов против Кипкало. Счастный. Против Калеватова. Калинин. А, привет. <плодисмент> <с> -плодисмент> так, ты против Жамулаева играешь. Так, у нас тут начинается пот. Вторая половина почти что в каждой игре. У всех один раунд до первой половины. Вы представляете, что кто-то из них, он будет сегодня в прокачке. Ты, ты проиграл? Да. Ну, блядь, три человек. Поздравляю. Я человек вау, из, из Москвы, из Москвы <с приехал и сразу же... Сломной ногой. Две победы. Две победы. Как у тебя? Ты играл против неслабого игрока. Что думаешь, почему забрал? Как забрал? Сильнее. Ты на уверенности, по сути, приехал из Москвы. Это по приколу или ты реально ждешь? Нет, вы еще я, ну, я рассчитывал выиграть, и у меня такое волнение было, когда мы в 10 утра просыпаемся в поезде и видим, короче, анкеты, что нас нет, мы едем и с полным Да, -по да ну типа ты написал анкету, но не было нигде сообщения о том, что ты участвуешь, ты, ты же ты понимаешь, я тебе не писал, mm -hmm. что ты участвуешь. Yeah. Я написал только тем, кто участвует. Ну yeah. не well, yeah, разворачивался уже, Ну да. Вот, Пока идет. Посмотрите, какие плотные раунды, 14-13, 15-15. 14-15. Ай-яй-яй, ай, ай, ай. здесь было очень близко. Кондрат покидает. Кондрат, спасибо за участие. Ладно. Да, нормально, бросил. Так, у нас, получается, осталась одна игра. Ой, и ты выиграл. Бро. Поздравляю. Какие у тебя, какие у тебя мысли после катки? Да я просто мазон пробил да и все. какой мазон? Макс Корж? Я там фанат и там что-нибудь такое. Кто здесь, кто здесь выиграл, ты? Поздравляю. Как, какие у тебя эмоции после катки? Приятно выиграть, но нервы, нервы играть свои. А какой у тебя был счет? 16-14. Блин, это жестко очень победа. И там парень переволновался. Парень переволновался? Да. Ты замечал по его движениям? Да. Ну, мы там лохи два. Ладно, ну ты в 1-8, поэтому поздравляю. Спасибо. Так, все, сейчас будет все потнее и потнее. Сейчас у нас еще будет три игры. И тут уже решится, кто будет в 1-4. 8 игроков останется. И там уже... Уже совсем скоро мы узнаем, кто получает прокачку пока. Пошла игра. Про игроков я не особо много знаю. А, здесь у нас 4-6, а тут 7-6. То, что я знаю про этого парня, он играет в команде а, киберклубов, клуб Кибертрак. Поэтому он среди питерских считается хорошим аймером. Все, у нас закончилась игра. Ты самый э, культурный здесь человек. Не кричит сосать? В маске. А. Спасибо. почему? Так, получается, вторая катка твоя. Одна четвертая. Слушай, а мне пересаживаться или оставаться? Пересаживаться. Ну, пока мы не знаем против кого ты будешь играть. 12-15. Прямо сейчас. Возможно, последний раунд. Возможно, последний раунд. Там, тут и тут два последних раунда осталось. Домой! Наконец-то хоть кто-то закричал. Поздравляю, бро. Спасибо. 13-15. Он очень волнуется. Очень сильно волнуется. О, все, Давай. поздравляю, поздравляю. Спасибо. Ты наш победитель, 1-4. Расскажи, какие у тебя эмоции? Ну, был тяжело, чуть не залил. 13 12 Ты считаешься фаворитом? Это здорово, приятно. Ну, я хотел руку пожать своему оппоненту, но он уже убежал, мне сказали. Серьезно? Давай найдем его. Не, по-моему, мне сказали, что он доплаткой и с концами свалил. Он ушел прям? Кузьминых. Добрый день, Кузьминых. Спасибо за игру. Вот, передай ему слова, которые ты хотел сказать. Бро, очень неплохо сыграл. Было приятно с тобой на одной карте находиться, стреляться. Желаю тебе успехов, короче. Очень-очень благородно, бро, молодец, молодец. Ты выиграл сейчас еще одну игру? Да. Ты играл против ботов или кайл, хороших игроков? Против Трикоэлла. Да, я 500. Вообще, типа, не надо думать вообще о победе. Играйте, типа, свое удовольствие. Не надо думать вообще. типа. Ты просто двигайся, как играешь дома, и все. Ничего сложного нету. Ты бегаешь, стреляешь, и ты убиваешь. Легендарные слова, брат. Ладно, желайте удачи дальше. Так, ну что ж, получается, сейчас новая сетка будет? Кого ты считаешь фаворитом? Кого бы ты хотел? Честно, мне понравился парень Александров. Если он сейчас, кстати, выигрывает Хаба, фаворита этого турнира этого питера вообще <laughs> за него все болеют если александров выигрывает он побеждает я очень ну, у меня порвался просто как он общается такой дружелюбный френдли поэтому я буду топить за него Он пиво пошел пить поэтому алкоголь осуждаем ребят ну что ж сейчас начинается самое интересное потому что одна четвертая а здесь у нас люди, десятка против десятки, Балюк и Демерикс. И самая интересная игра это Хаб против Зюмаса. Я честно могу сказать, честно, я за него топлю, я э, болею за него. Пока что 5, 6-2. Пока что 6-2, и у него все очень близко. 12-7, я честно, я хочу, чтобы он выиграл. Два раунда до победы. Один раунд. Один раунд, один грёбаный раунд. Хорош, ребят, Александра выигрывает. Бро, как тебе? Легко. Но это был один из самых сложных противников. Легко. Какие у тебя эмоции? Приятно. Мне капитан команды Павел писал, что это СПБ известное имя. Пьет пиво и выигрывает. Он выпил пиво и сейчас не смог выиграть. Ты перебил его. Ангучка. Да. Не, чувак, это я. интересно. Давай, сейчас у тебя скоро будет там вторая, готовься. Мне тут дали инфу, что самая большая поддержка здесь у этого парня. вы его поддерживаете, да? да. Ай-яй-яй, да. хорошо. Один раунд остался до победы. Выход в полуфинал прямо сейчас. Один раунд. Да! Умничка. Поздравляю. Одна, вторая. Так, ты, какие у тебя результаты? Я Проиграл? Как думаешь, почему? По сильнее, наверное, просто все. Московский чел выигрывает, который приехал из Москвы сегодня. Московский чел в одной, второй. Я боюсь. Ладно, спасибо за участие. Бро. Было близко, было близко. Ай-яй-яй. Пять кп оставляет. Один раунд до победы. Ай-яй, собрался. Ай-яй-яй. Да! Поздравляю. Так, ну что ж. По сути, все. Прямо сейчас начинается одна вторая, и тут уже будут их демки. Мы уже будем смотреть, как они играют по-настоящему. И видеть все эмоции игроков. Посмотрим, кто с кем играет. Так, четыре финалиста, полуфиналиста. Богданов играет против Жамулаева, вы оба. Тимофей из Москвы играет против Александрова. Первый столик. У вас первый столик, у вас второй. Меняйте столы. Такие дела. Все, сейчас будет очень плотно. Я топлю за Александрова, очень сильно топлю. Потому что он из Питера, как видим, во-вторых, чел вообще неприятно. Ребята, Внимая. пишем рейди. Пишем рейди. Сейчас начинается полуфинал. Играть будут пока вот эти ребята. Первый столик и первый столик с другой стороны. Августин, гордый против Балюка. Августин, расскажешь, какие у тебя эмоции? Какие у тебя решения. Как, как думаешь, как у тебя получится сыграть? Выиграю. Выиграешь. Да. Ты уже с ним играл? Нет. А ты его знаешь? Нет. Я здесь вообще никого не знаю. Ты вообще никого не знаешь? Желание есть выиграть, потому что вы его ставите как фаворита. А когда ты последний раз играл на Лане? Я вообще не играл. То есть ты сейчас впервые играешь да, на Лане и уже полуфинал? Компьютер полгода назад появился. Появился? Да. А, у тебя есть дома какой -то. Первый, да. Сейчас у вас на экране будет показан его компьютер, который был в заявке. Так, ну и второй полуфиналист Богданов. Сейчас у вас на экране его Компьютер, который сейчас у него дома. Какие у тебя мысли по поводу игры? Нужно спокойно выиграть. Как и все прошлые, да? Не, не спокойно прошлые были. Ну, я думаю, тогда можно начинать. Ради прописывай и желаю тебе удачи. бо один. слушайте. БО-1 или может бо три. Полуфинала БО-3 может быть? Да. Поднимите руки, кто за БО-3? Они не решают. Они? Я не поднимал руки. А БО-1? Ладно, прямо, с... прямо сейчас мы решили все вместе, что полуфиналы будут играться в БО-3. Послушай, первая карта АИМАП, вторая АВП Спасибо. и третья пистолета. 2-0 уже, выигрывает. Сейчас у нас 14-15. 15-15. Ah, вот так вот. Но! 18-17. Один раунд до победы. Uh! Mm -hmm. так, полуфинал, вторая карта, АВП. уже. Сейчас уже не только нужно уметь стрелять с Калаша, это умеет делать каждый второй. Здесь нужно уметь делать фликшоты, как сейчас делал Балык. Да, бля, опять в ногу. Oh Пятнадцать, пятнадцать. Игра пошла. 1-1. Последняя карта. Пистолеты. Сейчас начнется финал. -то. Да, все, Чувак, ты в финале. Ты в финале. Так, я тебя поздравляю. Ой, точнее, сори. Хорошая попытка. Не, ну в камбай был очень хорош. Ой. Что думаешь о противнике? – Противник. – Выиграет турнир? – Нормальный, да, турнир не выиграет. <laughs> – Ну, ты хорошо держался. – На первой карте у тебя, у тебя был хороший камбэк на первый, ну, да? – я забрал первые два раунда, но у меня начали дергаться в руки из умеров, и я скил. – Спасибо за участие. Была сегодня. Качили каждый раунд. Четырнадцать десять. Шестнадцать, Нормально. Еще и сейчас будет авп карта. А карта. Ай, как же он занимает позиции. Ай. <свят> блядь, я думал, пизда, все, на третью карту тим, Все хорошо, бро, ты был, ты был хорош. Поздравляю, ты в финале. У <свят> меня Тиль был на второй карте. Почему? <свят> Потому что это авики, самый худший ган в игре. <свят> <свят> ты папочка зол. Друзья, вы можете пожать руки, как минимум. Прямо сейчас между вами будет финал. Победитель получает... Это, это, это, это и еще плюс кресло. БУ 3 По факту шансы у вас очень разные. Потому что у тебя 3-4 стояло. У тебя сколько ела? 2-200. То есть разница реально огромная. Пока коэффициенты все-таки идут в сторону его. Но ты можешь сделать историю. Ты можешь сделать прямо сейчас историю. Прямо сейчас начинается финал. Финал турнира где победитель получит прокачку ПК. Ну что ж, первая карта. Аймап. Я болею за питерского. Буду честен, потому что я не знаю, что с Москвой делать, если он выиграет. Ну, правда. Я тебе желаю удачи в любом случае. Но шансы, как по мне, больше у московского. Там по Элла разница огромная. Ну и по стрельбе я вижу, как он играет, и как противник. Пойдем посмотрим, что у противника. Так, у тебя уже своя поддержка есть, как обычно. Желайте удачи. Все, давай, соберись. Ты можешь его обыграть, давай. Ебать, он разнес. Ой, как хорошо. Да, господи, что? <связывается> да, <связывается> что? Это такой нельзя было забирать. чувак он 3-400 давай на ВП так же брод на ВП на атаку. прямо сейчас начинается последняя или возможно вторая карта на этом турнире это прямо сейчас решится кто забирает компьютер 8-2 9-2 а, показалось ебать блять а можно было на прошлой также блять это пиздец прямо сейчас остается последний раунд Можно было первого, блять, дальше выиграть легко, блять. Так, 6 пистолета остались. Я лапкую. Первая половина шикарна. Я, честно, не хочу на это смотреть, я в радость. Результат этой игры очень сильно решает, очень сильно. Хорошо. было это шикарно это шикарно бро. чувак ты же понимаешь что ты 2 200 ты смог это сделать я правда я не верил в последнюю игру Можешь пожать руки но это было очень хорошо бро спасибо за участие прямо сейчас вы увидели то, что не должно было происходить. 2 200 Элла обыграл 3 на очень, очень неожиданной карте. Прямо сейчас то, что сзади тебя, это уже является официально твоим. Прокачка пока, следующая твоя. Поэтому я предлагаю похлопать победителю. Просто. Это был очень большой коэффициент на победу. На этом закончится этот ролик. И остается прокачка пока. Как мы посмотрим, что будет твориться. Мы все это установим. И начнется настоящий выпуск прокачки. 5 июня уже на канале. Не забудь подписаться, чтобы посмотреть, что будет дальше. Спасибо всем за просмотр. Поздравляйте еще раз. Сейчас. Сейчас начинается новая история уже с прокачкой ПК. Всем спасибо большое. Пока.